Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! У нас уже на канале больше 50 тысяч. И знаете, когда только начинал, многие родные, многие знакомые имели какое-то свое мнение, да? И говорили, да вот что, пойду, думаю, другие. Ребят, неважно, что они подумают. И порой, чтобы начать что-то новое, надо хорошо забыть старое. Каким бы оно приятным и комфортным не было, его надо забывать. Я понимаю, сейчас многие скажут, да, там, лучше бы мне отдал. Я тоже это понимаю, да. Но со старым тоже надо уметь прощаться, каким бы оно хорошим, приятным не было. Поэтому пройдемся. На этой машине, если вы помните, возили отцу квадроцикл, дарили. И хорошо было на рыбалку ездить. Очень много мы увидели с ней, все красиво. Взял себе шлем для красоты. Мой... <с Schweizer> <сними> папа. <с Schweizer> Короче, вы ребят понимаете, да? Когда есть поддержка, это замечательно. Но даже если никто не поддерживает, ничего страшного. С этим справиться можно. Вам, ребят, такой видеоролик. Напишите потом в комментариях. Было жалко до последнего. Тоже думал делать, не делать. Приехал домой, мама говорит, не делать. Что подумают люди? Люди думать могут все, что угодно. Они, конечно, свое мнение, но... Но порой надо думать и верить только своему сердцу. Осталось совсем немного до этого масштабного Крутого события, конечно Ключи уже не буду забирать Короче, немного не хватило Поэтому все будет жестко Ладно Последний Последний рывок. И надо Лиза быстро уходить, понимаешь? Ты если что немного отойдешь, я потом телефон перехвачу. Дай ночь. Ну... Блин! Ну вот, ребята. Закончилась одна история. Сейчас скоро начнутся салюты. Лиза, отходи далеко. Отходи. Такая вот тема у нас. Вам могут что, что угодно говорить. Ребят, но... Но всегда служите свой выбор. Каким бы он ни был. Не знаю, правда, почему еще фейерверки не стреляют. Но такой вот подгон, короче, решил для вас сделать на 50 тысяч. Сейчас, может, что-то еще начнет взрываться. О! О! О, ребят, 50 тысяч! О! Я короче, лобовуху пробило. Но не так жестко, как я думал. Давайте попробуем подснять эти кадры. Уже где-то задбьет. Ух! Вот это крас! Как вам, ребят, такой видос? Я думаю, круто получилось. Класс. Жалко, конечно, было до последнего. Вот прям до последнего все думал делать не делать. А потом думаю, вот знаете, вот буду я старым, буду потом просто жалеть то, что когда-то в молодости не сделал то-то, то-то. Потому что это могло привести к каким то результатам. Вы сами прекрасно знаете мою цель. Это бакать. Это бак. И сейчас если бахнет, так бахнет. Вы сами прекрасно знаете мою цель до конца 2021 года. Это 100 тысяч подписчиков, поэтому, возможно, именно этот видос как раз-таки будет тем самым бустом, который, так скажем, поможет выполнить эту цель. капец, просто все сгорело. Твои первые ощущения? Что скажешь? Жалко. Жалко. А ты представь, если это именно то, что должно привести к целям? А тогда, конечно, да. У меня одно дерьмо А повезло, мой листок еще впереди Купил На мотоцикл Сузуки сам накопил Каждый может быть ближе к своей мечте Нужна работа, чтобы не жить в темноте Снова на трейдере депозит я слил Дома пью один больше, нету сил Я продолжаю ебать шаг дальше идти Все нюансы и проблемы уже позади Почему? Когда она первый раз стрельбала? Она красиво стазу бахнула? Ну да, но просто я не ожидала, она так прям вжих. Да? Быстренько. Я думала, что она пока дойдет, еще время пройдет. Колян, это. Многие потом будут писать, то что там, знаешь, машину спалил. Куда ты ее потом примешь? Ну ка. Металлолом. металлолом. Будешь гулять потом? Да. А твои первые комментарии? Все классно. Классно понравилось, очень зрелищно. На, еще приеду сейчас ее подгоним будем подожечь не то и жалковато ну что ребята это видео подошло к концу надеюсь вам оно понравилось я хотел просто сделать что-то необычное на 50 тысяч показать то что вы на самом деле как-то меня мотивируете то что вы на самом деле огромная поддержка для меня хотел сделать абсолютно но я думаю так получилось намного прикольнее обязательно напишите свое мнение конечно в комментариях это самый пока дорогой видеоролик на моем канале. Стоит он почти одну тысячу долларов. Вот такая вот история. Но надеюсь, вам понравилось. Вы кайфанули, когда посмотрели. Надеюсь, вам также понравилась моя песня. Вот этот вот ремикс. Потому что, на самом деле, когда начинал, было сложно. Но все с начинают. А так, ребята, завтра эту машину Колян уберет. Мы уже с ним договорились. Сдаст на металлолом. Ну, собственно и все, поэтому не переживайте, все так же за собой почистим, а сейчас уже пускай догорает. Вот. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, подписывайтесь на канал, впереди будет много чего интересного.